я приехал в этот городишко. где тут якобы моя так себе семья ладно где же эти болве болванки хорошо на мне кажется, света луны, солнце и так далее так где это моя так себе семейка да. здесь они себе хорошую жизнь говорят сделали ну ладно Проверим, какая у них хорошая жизнь. Привет. И где они? Не помню. Слушай, тебе тебя там нормально спускаться снизу? Да. Это кого-то я слышу. В эмпириз... эмпирические Привет. уши дают пользу. В городе никого нет? Серьезно? Пойду, пож... пойду в лес. Жертва. Так, ну, на жертву мне дел нет. Вот же это дом. Туки-туки. Я не могу дальше этой плиты зайти. Пригласите, пожалуйста. Хорошо, ты можешь войти. Мы тебя приглашаем. Что такие лицемеры? Ну, привет, привет братики. Не Привет, себе, так себе брат. Да угостись кровью, я вот привез по обрадски. А, вот, ты самый лучший брат вообще. что у кого там принесло? Пошел вон. Да пропустить, что вы такие невежливые. Заходите. Ладно, входи. Ладно, заходи. Так надо на висеть. Доставка, потом... давай. Заходи. Доставка ну, какая? Заходи, доставка. Какая доставка? Ты заказывал что-то? Я только приехал, если что. Я только приехал. Я не заказывал. Я ничего не заказывал. Это вообще-то это не кровь, это виноградный сок, это... гранатовый сок. Это это. Мы хотим тут такой квест устроить. Смотри Там мне будет. в глаза, смотри, ты сейчас пойдешь и, при... и в банку а, перережешь себе вену и нальешь нам своей кровью. А еще потом перебинтуешь себе рану, чтобы не успел быть. Обожаю внушение. Ну так что, как живете здесь, братья? Нормально, Нормально. По Что? Тебе, Вы все строите себе. Что, принес мне кровь? Отойдите. Угу. А теперь ты забудешь о нашем с тобой разговоре. Какая чистая... Ой, чистег. Да. Опять пригласите меня. Мы приглашаем тебя. можешь. У меня, кстати, тебе тоже есть небольшой подарочек. Вот смотри, какой... Что ты интересный... там сказал? Так, что ты говоришь? Про О, какой какой человек, как же я бы сказал? Какой-то человек, страна. Неважно. Это еда. Да, тихо. Ля -ля. Ой, привет. привет. Привет, мальчик. Стой, стой, да, стой, да. стой, смотри мне в глаза. Всем срочно спать. <свят> <свят> да, как он посмел, я сейчас ему все проснитесь, братья. А, как это ага. я У меня ему сердце с головой. Но ему тоже это... Но мы же не это хотим взорвание? палить себя в первый же день. Успокойся, да, братья. Да. Пойдемте лучше домой, приляжемся. Какого да. ч? Это еще что-то за Сейчас я этому многому человеку. Ну, пойдемте. А... а что, что надо скрывать? Что? Ладно. Это волк. Но еще же не полно... У него кольцо луны. У него кольцо кольцо луны. За ним нет смысла охотиться. Он, не он может превращаться, когда ему удобно. Но... он может превратиться даже сейчас. Он... Да, по... на нем кольцо луны. Ладно, все, я пойду. Лягу спать, потому что я устал с дороги. Но в целом, вы меня уже пригласили пару раз, так что мне с этого достаточно. Всё, я посижу и зас... посмотрю за камином. Да. Так, я наконец-то прикупил себе новый шмот. Нужно выглядеть молодежно. А то и так тысячу лет прожить. Здравствуйте, меня впустите в дом. Так. Да. Да. Что с ними не так? Не у меня всегда такие были? Все хорошо. Пойду-ка я в свою комнату спать. Ну, точнее, да, спать. Кстати, а вы не знаете, как того ведьмака звали, который нас вчера вырубил? Ой, как жаль. Это не наш дом. Так, ладно. Нет, это наш дом. Это не моя комната. Да, вообще пофиг. Так. Где же лежат мои всякие ведьминские штучки? Так, у меня должны здесь лежать. Классненько эта книжка здесь лежит. Так, все ясно, все понятно. Найду я сегодня этого ведьмака, и я его в порошок сотрю. Сейчас э, поздно. Стоит выйти на охоту. Плюс меня смущает еще тот гибрид. Обрати. Да. Меня нужно найти того волка. Которого вчера мы встретили. Волка. А мы еще волка встретили. Да. Главное не полиция, то что мы немножечко... Так. В этом городе живут ведьмаки. Да. И вампиры. Трибриды, гибриды. Тихо. Через мерзкий запах. Жалко. А -а -а. А -а -а -а, мы пойдемте, пройдем мимо. Пишите, братья. Вы же понимаете, бездари, то, что это. это... Это он. Моя новая... Я не хочу использовать силы. Элептедосэмтендор. Ты что, наглец? Цапните его, штаб его хотя бы Нужно, чтобы он в глаза смотрел. Какой же я глубе... какой же я глупец? У него сейчас начнет болеть голова. Не так ужасно быть, не так ужасно быть трибридом. Выключите силу своей. Пойдемте. В целом. Вы поймите, то что мы должны есть только uh, эти. Туристов, да, мы не должны ездить с местных жителей. Как минимум мэр знает, мэр знает про вас, про нас и нам будет не очень хорошо. Пошлите. Оф, вов, во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 Её ж mm. Вот это не вовремя. У меня вопрос. Почему ты ползаешь? Он пол... У меня он одного ползает. Mm. Так. Слушайте, вон тот в желтой кофточке тоже ведьмак. Мясная лавка. Что тебе нужно в место лавки? У меня есть много крови, слава богу. Так, ладненько. Пойду-ка я в. Пройду-ка я домой. Ну так что, братья? Как поживали все эти сто лет? Я смотрю, нашего брата не хватает, да, здесь? Ты забыл, как зовут нашего брата. Подожди, Во так вы даже не спросили, зачем я пришел. За все это время нас нельзя было убить до последнего момента, когда первородная семья, семья Майклсонов, нашла способ убить себя. Они знали об этом, молчали очень долгое время. У нас, первородных вампиров, таких как Майклсонов, мы хоть и не являемся первородными, но у нас нет своих... Э ну, то есть, нас не обращал ни, ни другие первородные, нас не обращали. Мы превратились с помощью заклинания. Поэтому нас можно убить так же из одного кола. Колу с белого дуба. И я-то думал, все в порядке. Я-то думал, все в порядке. но унич... У кого-то он есть в этом городе. Я думал, все, все колы, весь в целом дуб был уничтожен. Больше их не осталось. Но, оказывается, где-то есть целое дерево. Я не знаю, у кого он есть. Ой, привет, малыш. Успокойся. Да ты дебил! Ты забудешь наш разговор. Ты задо, да не трож, детей. Не трогай туристов! Обратись! Там кто-то есть. А, это свинка. Вот съешь ее. И курочку. И овечка вон есть. Подождите, я что-то слышал. М -м. На всякий случай, если ты что-то видел, ты забудешь все это. Я что-то слышал. Так. -с. Ты забудешь то, что ты нас видел. Я что-то чувствую. Да успокойся. Я внушу... У меня на глазах поменялся. Подожди. Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь это? Запах. Запах огня. О. Тут корабль горит. Стойте, это же... Это мой корабль! Да! Люди, туши! Там был... Там был... Нет. Там был кол. Кол из белого дуба. Еще один. У меня был один, и в городе один в этом. Так. Здесь был сундук с колом. Но сундука нету. Ой-ой, это ужасно. Если кол... Огонь тут еще на парусах. Но меня этот корабль вообще украл. может так сказать. Ну только челу я внушу, чтобы он мне его подарил. Ну, ты знаешь, кто его украл? Если, если, не дай бог, он будет напичкан вербеной, то тогда мы не сможем его загипнотизировать. Так, в этом городе нету вербены, надеюсь. Пойдемте. Я ему внушу, чтобы он нас не запоминал. Не бойтесь, он, если даже на нас посмотрит, сразу забудет. У него внушение такое. А, так, пожалуй, я пойду в свою комнату. Не против вы, да? Это не человек. Ведьмак. Чередной ведьмак. Все, ладно, я спать.